саки Z750 2007 года 49 пробег Выхлоп прямоточный Ну, на самом деле, по своему мотоциклу я уже обзор снимал Вы все это видели по ссылочке вам оставлю в описании, чтобы вы посмотрели еще разок, если не видели. Что касается удобства, комфорта. Много и мной было сказано, и другими ребятами сказано. Да, он тяжеловат, больше сотен вес. Стальная рама, это все понятно. А, мотор 750, 110 лошадей, но если точно 106. Катализатора сейчас нет, я не знаю, добавил это что, не добавил или наоборот убавило. В общем, ребята, мотоцикл свой люблю, езжу на нем давно Мне он нравится всем, кроме, наверное, динамики Уже немножко привык Динамики явно не хватает, есть еще такое, но не стопроцентное, но все-таки желание усилить тормоза, улучшить их, потому что заднего тормоза можно сказать, что почти нету, он очень вялый, через что сразу abs срабатывает, в этом мотоцикле, кстати есть ABS. Передний тормоз дуговат, тормозит, но э -э, не хватает его. Ну и самая главная хрень, когда едешь больше ста километров, вот это седло, несмотря на то, что оно широченное, сзади столько места на нем, я его еще и перешил, поменял поролонку, но несмотря на это, ты постоянно съезжаешь в баку вот туда. В общем, мужчинам это не очень прикольно. Короче, седло неудобное, говорю сразу, на Z750 2007 года. Шел он, по-моему, по 2011 или 2012, вот в таком кузове, грубо говоря. Такие вот дела. Так что на этом мотоцикле столько мало, только мотор коробка, все остальное, вот эти причиталось, и пластик, зеркала, все нештатное. Зеркала меня полностью устраивает Я специально поставил такие, чтобы в пробках шуршать между машин Динамика вполне устраивает Ну, чуть-чуть динамичнее -чуть хочется, но все-таки Вот это моя любимая Z-точка Три года уже на ней езжу И пока не планирую поменять И хотелось бы, конечно, чтобы сейчас прям по мановению волшебной палочки Или по щелчку пальца оказаться на Z-800 вот прям взять вот так, оп, и я на Z800, которая абсолютно, абсолютное продолжение моего мопеда. Более того, скажу, мой мопед тоже был зеленым изначально. Так что это полностью его продолжение. Мой седьмого года, этот двенадцатого года. Это Z800. По техническим характеристикам смотрите. Конечно, этот внешний вид, эти незабываемые Кавасачи линии, эх, друзья мои, смотрите!